Дорогие друзья, всех приветствую, рад вас сегодня видеть. Сегодня особенный день, сегодня 5 июля и день старта нового проекта, который поможет для многих разобраться в криптовалюте, использовании криптовалюте, а также за счет эмиссии заработать хорошие деньги. Сегодня день старта и буквально после вебинара мы начнем регистрироваться. Регистрация будет проходить таким образом. Вначале я отправлю ссылки для своей первой линии. И первая моя линия будет отправлять далее вниз по своим партнерам. Поэтому подготовьте монеты KG Coin, так как за монету KG Coin будет куплена лицензия. И только те, кто имеет лицензии, могут полностью иметь доступ на все, на все инструменты, которые заложены в этом проекте. Данный проект был создан для, как я уже сказал, для обучения, для распространения криптовалюты и обучения пользоваться пользоваться криптовалютой. Сама монета KediDAO это DAO монета которая предназначена для голосования на блокчейне, а также использования для покупки товаров вначале на территории Кыргызской Республики, а потом далее по всему миру. Также данная монета предназначена для использования аукциона, который будет реализован, реализован marketplace для Крымской Республики, для также продажи и покупки товаров и услуг. Будут много дропов, много интересных подарков в KGDAO. Это будет в будущем для расширения нашего сообщества в Кыргызстане и не только в Кыргызстане, и по всему миру и дальнодороженному. Ну, да? вот. KGDAO появился на основе блокчейна KGChain. Кейджи Чейн это блокчейн для Крымской республики, для токанизации предприятий, и продвижения обучения, использования криптовалюты на территории Крымской республики. Монету Кейджи Коин могут использовать все во всем мире, и будут много множество появляться проектов и интересных предложений, где будет использоваться Кейджи Коин. Для крысских граждан была создана специальная возможность добычи путем стейкинга. Стейкинг это самый экологичный способ добычи, да, или, как говорят, майнинга криптовалюты. Данная возможность стейкинга может использовать только кыргызский гражданин. Пройдя верификацию, доказав, идентифицировав да, себя как крыльевского гражданина, может использовать стейкинг. Благодаря данной программе KGDAO, этому сайту, который сегодня запустится, появилась возможность также участвовать в стейкинге для всего мира. Первое применение KG, токена KGDAO да, или актив, можно сказать цифровой, актив KGDAO на данном сайте, использование в виде стейкинга для добычи KG Coin. Кейджи Коин это монета со своим блокчейном, да, то есть на своем блокчейне, который выпускается при определенном алгоритме. Всего монет выпустится 21 миллион на протяжении 11 лет. Первые, первые 10 лет по 2 миллиона эмиссия выходит и последний год Миллион, из которых ежедневно по стритке начисляется по 2027 монет, и после будет еще немного увеличиваться. Вот поэтому сегодня: сегодня те, кто хотят участвовать в Кейджи те, кто хотят делать эмиссию, или, или другими словами, добывать монеты Keij то приготовьтесь к старту, приготовьтесь к запуску. Сегодня мы стартуем. Поэтому перед стартом я хочу немного пройтись по слайду, коротко пройтись по, по информации о монете и о проекте KGDAO. И потом мы перейдем к вопросам-ответам, где можете задать любой вопрос относительно KG Chain, KGDAO, VECO и всех активов компании. Да, вижу много новичков, у нас в последнее время сообщество расширяется и появляется очень много э, людей, которые первый раз сталкиваются с криптовалютой, первый, стал, первый раз сталкиваются с нашей компанией, поэтому я коротко о себе представлюсь. Меня зовут Искандер Хасанов, я являюсь основателем компании WeckWord Limited. Компания зарегистрирована в Гонконге, э, мы работаем с 2019 года и за это время запускали множество программ по а, добыче монет да, криптовалюты. Мы являемся а, производителями а, криптовалюты, а, как Беко, Райдо и KG Coin, и вот теперь KG DAO. Это да? вот. <соспорядок> <соспорядок> коротко о себе. Вот. Теперь пройдемся по слайдам. Кейджи Дао, эмиссия токена голосования Кейджи Дао и добыча Кейджи KG, Койна посредством стейкинга Кейджи Дао. Как я уже сказал, на этом сайте могут участвовать любой человек, желающий добывать как и Кейджи Дао, так и Кейджи Coin. Добыча Кейджи происходит путем паркинга путем партнерской программы, путем кэшбэков, а также монету KG Coin добывается путем стейкинга монеты KG DAO. <coughs> Период эмиссии KG DAO будет происходить ровно год, то есть сегодня старт, то есть сегодня появятся первые монеты KG DAO, и на протяжении года до следующего 5 июля 2023 года будет происходить эмиссия После Через год эмиссия завершится, а это значит, что уже кэшбэки по лицензиям, паркинг, а также партнерская программа остановится. Но программа стейкинга Дау для получения KG-коина останется далее пока не исчерпается пул Cagecoin. Об этом мы дальше вернемся. То есть ровно год будет данная программа делать эмиссию монеты, эмиссию монеты на рынок. Да? Вот. Для того, чтобы участвовать, необходимо купить лицензию. У нас есть несколько видов лицензии. Несколько видов лицензий у них есть свой срок, свои лимиты. А лицензия номер один стоимостью 50 долларов, но покупается в кейджи коинах. Это 50 долларов в эквиваленте. Да? То есть, так как курс меняется, то стоимость лицензии в кейджи коинах будет также меняться. Например, если сейчас Кейджи Коин стоит 25 долларов, то стоимость лицензии 2 Кейджи Коина, минимальная лицензия. Если цена меняется на рынке до 50 долларов, то соответственно, лицензия будет уже стоить одна монета Кейджи Коина. Первая лицензия работает и действует 100, 100 дней. Также там на этой лицензии есть лимит на покупку Кейджи Дао в размере 500 долларов, в эквиваленте 500 долларов, также в Кейджи Коинах по курсу на тот момент. Но когда вы совершаете или создаете ордер на покупку, с этого момента она уже фиксируется в ордере, всегда остается. Если даже цена меняется на Кейджи Коин в обратную сторону или выше, то ордер даже не отменяется. Если кейджи DAO, допустим, по цене становится 100 долларов да, или 50 долларов, и ваши кейджи коины, по сути, уже, которые стоят в ордере, уже есть возможность купить в эквиваленте на, на 1000 долларов. Но, так как, вы, как при создании цена была 25, то оно будет в эквиваленте 500 да? Ну, это я как пример говорю а лимит на продажу кейджи дау в эквиваленте 250 долларов то есть если вы купили э, на 500 долларов кейджи дау то для того чтобы продать кейджи дау вам необходимо купить две лицензии потому что на продажу э, лимит 250 как только исчерпается один из лимитов, то вы можете докупить. Если вы купили, купив лицензию за 50, купили на 50 долларов и за счет роста CageDAO у вас данный актив стоит 250 долларов, то тогда вам нет необходимости покупать дополнительную лицензию, то есть вы продаете по лимиту. А, лимит на вывод кейдждау также в эквиваленте 250 долларов по цене сайта и можете вывести на биржу и выставить на продажу. А ежедневный лимит на продажу, если вы продаете на внутреннем рынке, то это составляет в эквиваленте 3 доллара. 3 доллара. Также на первой лицензии есть партнерская программа, она одноуровневая, 5% от каждого вашего приглашенного или по вашей рекомендации, кто купил лицензию, вы покупаете один процент. Если по вашей рекомендации лицензию купили стоимость выше, то вы все равно будете, получите 5% от стоимости лицензии вашей лицензии. То есть, поэтому есть смысл, конечно, купить дороже, если, если вы знаете, что ваши партнеры собираются купить лицензию дороже, чем у вас. А, вторая лицензия, стоимость 500 долларов, срок, срок действия 120 дней, лимит на покупку 5000 долларов, лимит на продажу 2,5, лимит на вывод 2,5 и ежедневно вы можете да, продавать в эквиваленте на 40 долларов но при этой лицензии открывается второй уровень партнерской программы это друзья ваших друзей при покупке их лицензии вы получаете уже от купленной лицензии 10 процентов да? от купленной лицензии 10 процентов и номер третьей лицензия срок 150 лимиты пять тысяч с половиной половиной пятьсот но здесь открывается третий уровень 15 процентов от лицензии третьего линия. И четвертый, самый высокий, это тех люди, которые работают с большими командами, люди, которые амбициозные, люди, которые хотят зарабатывать самые большие чеки в монетах, да, в криптовалюте, а могут могут купить лицензию за 25 тысяч долларов, эквиваленте 25 тысяч долларов, и срок действия 200 дней. Купить Дау, поставить ордер может на 250 тысяч долларов продавать на 125 тысяч долларов и вывести на 125 тысяч долларов ежедневно можешь продавать на 30 тысяч долларов. Но здесь самое интересное открывается четвертый уровень, который от каждой покупки лицензии четвертого уровень 20% процентов начисляется вам в монете Кейджи Дау на момент, по курсу, на момент, где, когда произошла сделка. Вернее, куплена лицензия. Вот. Если обратите внимание, у нас партнерка, оно чем глубже по линиям, тем процент выше. То есть первая линия 5, 10, 15 и 20 процентов. То есть совокупность от каждой купленной лицензии 50 процентов распределяется в структуре в Кейджи Дау. И таким образом происходит... Эмиссия, эмиссия, на рынок. И таким, таким образом происходит именно появление монеты KG-DAO на рынке. Актив Кейджи dao растет путем алгоритма. Путем определенного алгоритма. На этом слайде вы можете видеть этот алгоритм. Алгоритмов 2. то есть у нас будет два алгоритма. При старте будет алгоритм, как вы видите на экране, то есть число Пи, да, это 3,14. Когда эмиссия вырастает на 3,14, то тогда цена поднимается на 1,6. То есть число сечение, или золотой сечения. Вот. То есть, чем больше монет на рынке появляется, а монеты появляются за счет эмиссии, это партнерская программа, как я сказал, кэшбэки и а, паркинг. Что такое паркинг, чуть дальше я расскажу. Вот, чем больше монет появляется, тем больше у вас, стоимость вашего актива, она растет. Это первый алгоритм. Второй алгоритм, оно включится через три, а возможно через четыре недели, это от продажи. То есть, чем больше вы продаете, продаете на внутреннем рынке, кейджидау, тем цена начинает расти. То есть, чем больше людей продают, тем цена растет. То есть, к этому моменту, при покупке лицензии, соответственно, будет очень много у многих партнеров, да, у многих участников появится кейджидау, и при каждой вашей продаже то есть кейджидау будет расти уже по другому алгоритму. Эти два алгоритма будут иногда меняться. То есть, возможно, еще третий алгоритм будет появляться все при необходимости это все сделано для динамики для того чтобы для того чтобы участникам не потеряли интерес к данной системе да их активы всегда росли и было интересно естественно получать с этого проекта хорошие результаты поэтому если вы обратите внимание на весь маркетинг все партнерские программы кэшбэки при покупке лицензии вы получаете алгоритм роста, алгоритм при продажах то есть все сделано для того чтобы Каждый участник, участвующий в KGDAO, был успешен. был успешен. Это главная задача, которую мы ставили, чтобы было интересно, а также принести результаты нашим пользователям, нашим участникам данной программы. Как приобрести KGDAO? Для этого нужно зарегистрироваться, пополнить баланс с Коинами, купить одну из четырех лицензий, внести Кейджи Койны и выставить ордер на покупку. То есть на сайте Кейджи Дао будет некая внутренняя биржа, P2P биржа, где одни участники покупают продают между другими участниками. Это полноценная p биржа. То есть когда вы покупаете Кейджи вы покупаете у других участников, а также, когда вы продаете, вы продаете другим участникам этого программы. Вот. Хочу повториться, что партнерское вознаграждение начисляется стоимостью вашей лицензии. Если ваша лицензия стоимостью 50 долларов, а ваш партнер купил за 500 долларов, то партнер, процентов партнерской программы вы получите от стоимости вашей лицензии, а не от стоимости вашего партнера. Вот. Поэтому важно, чтобы ваша лицензия была дороже или хотя бы той стоимости лицензии, которую покупают ваши партнеры, ваши приглашенные из того уровня, с которого вы получаете партнерское вознаграждение. Вот. Многие сегодня участвующие в партнерской программе, возможно, в первый раз участвуют в программе и сегодня первый раз слышат о партнерской программе. Партнерская программа – это вознаграждение или, так сказать, эмиссия для, для, ну, за активность, вашу активность и рекламу, и распространение распространение данной программы. Многие партнерские программу воспринимают, как как бы минусуется с его баланса. Нет, с баланс не минусуется. То есть, если ваш знакомый, друг или тот, который вас пригласил на данную программу, дал свою реферальную ссылку, он от вас, от вас лично ничего не имеет. Да? То есть, с вашего баланса, который вы пополнились, ему, то есть не передается ему и от вас ничего не минусуется. То партнерское, которое получает ваш а, вышестоящий партнер, это выделяет компания или выделяет программа для эмиссии монеты. То есть это важно знать. Потому что были у меня уже вопросы, некоторые встречи, то есть те, кто никогда не участвовал в партнерской программе и когда слышит о партнерской программе, то многие недопонимают, ощущают, что кто-то э, зарабатывает за счет него. То есть вот за счет вас никто не зарабатывает, поверьте. И вы, когда кого-то пригласите, за счет него вы не зарабатываете. То есть вы от него не забираете. И ваши средства тоже не забираются э, человеку, который вас пригласил. Ваш человек э, уделяет время, знание свое, свой опыт вам, и за это получает вознаграждение в виде партнерской программы от компании, не от вас. Вот вы должны это понимать. Поэтому, когда вас приглашают и мотивируют там, купи лицензию дороже, потому что это тебе выгодно, то есть у вас, у вас есть ощущение, что вас кто-то обманывает и хотят на вас зарабатывать, то есть это ошибочное понимание, то есть с вашего баланса не минусуется для вашего вышестоящего партнера. То есть у вас ничего не убавляется. Что такое паркинг? Это интересное слово. Да, от слова парковка. То есть у вас есть автомобили, вы хотите припарковать, вы паркуете. да. И э, здесь так, точно так же. Когда вы ставите ордер на покупку, вы по сути э, как трейдеры вы ставите на, э, хотите купить данный актив э, за другой актив. И, э, и ожидайте, да, то есть пока вам продадут. То есть э, если э, есть функция на сайте, где вы э, по желанию можете выбрать паркинг, то есть что такое паркинг, вы свои средства припарковать и за это получать дополнительное вознаграждение. Есть четыре вида э, тарифа: это на 30 дней, на 90 на 180, 270 дней. Что это такое дней? То есть это дни, когда ваш ордер на покупку замораживается. То есть оно, если подошло ордер на покупку, то оно срабатывает, но отменить ордер будет невозможно. Если вы на такие условия соглашаетесь, то вам за это дается вознаграждение вот таким процентом. А если вы не согласны, чтобы ваш ордер замораживался, и вы хотите в любой момент отменить, то тогда не ставьте на паркинг. То есть выбор паркинга на сайте будет, то есть вы можете нажать кнопку «Паркинг» или, или не нажимать, нажать «Отменить» и все. То есть вы можете не выбирать паркинг. Вот. Но если вы выбираете паркинг, пока вы ожидаете, ежедневно вам начисляется по таким тарифам. Если вы выбрали тариф 270 дней, а через неделю у вас ордер сработал, сработал то это то есть, если вы выбрали на 270 это не значит, что ваш ордер теперь не будет срабатывать на протяжении 270 дней. Нет, оно может сработать и через 3-4 дня, да, и через 2 недели срабатывать. Но, но пока не сработало, вы получаете процент из расчета 200% процентов годовых. Тоже в, э, в активах KGDAO, который можете сразу выводить на внешний рынок, да, на биржу CoinGalaxy и продавать. Если э, будут многие, которые не хотят вообще в очереди стоять, но хотят использовать стейкинг, э, э, стейкинг KGDAO для получения Coin. Для этого вы можете на CoinGalaxy, то есть не, не, ста, не вставать в очередь на покупку, можете просто на CoinGalaxy пойти и купить, купить монету, завести на сайте, поставить на... Стейкинг, пожелание. Стейкинг KGDAO. Тысячу монет компания ежедневно выделяет для распределения по стейкингу. Тысячу монет. Тысячу монет на 4 лицензии. То есть, если у вас, если вы ставите стейкинг и у вас и у вас и у вас лицензия за 50, то вы становитесь, вот, то ежедневно вы становитесь претендентом для получения от пула в размере 250 кейджи-коинов. Кейджи-коинов будет распределяться пропорционально по количеству кейджи участникам, которые поставили на стейкинг кейджи-дау. Если у вас лицензия за 500, то вы становитесь претендентом для получения, так сказать, распыления по стейкингу из этих 250 среди тех, у которых лицензия за 500. И так далее, то есть 250 выделено для тех, у кого, у кого лицензия за 5000 долларов и 250 по тем, у кого лицензия 250, 25 тысяч долларов. Минимальный баланс стейкинга эквиваленте 5 долларов. Что происходит дальше? Что происходит дальше? Ой, потерял. Так. А те кейдикоины, которые покупаются в лицензии, они собираются в пул, и этот пул будет дальше распляться, расплять или раздаваться среди участников через год. То есть, например, первый год мы знаем, что тысяча монет выделяется, да? то есть первый 365 дней это 360. Ну, то есть 3, 3 миллиона 650, да, то есть монет будет раздаваться. Вот. А следующий год мы тут мы не знаем на тот момент, какое количество будет пул. То есть если это будет миллион, то значит будет миллион распределяться на протяжении там определенного срока. Да? Если соберется 500 тысяч, значит 500 тысяч. Если это соберется 2 миллиона, значит 2 миллиона. То есть таким образом будет второй год распыления по стейкингу за кейдждао будет происходить от пула. Так, способ получения кейдждао первое это партнерское вознаграждение в зависимости от лицензии. Есть четыре уровня, как я уже сказал. Также кейдждао можете купить разместив ордер на покупку на внутренней площадке. Когда вы ставите на покупку, вы снова получаете кейдждау в виде паркинга. Когда вы купили только лицензию, вы получаете кэшбэк в кейдждау от лицензии. Если вы купили на 500 долларов, то на, 5, то есть на 25 долларов, то есть вы получаете кейдждау. Также покупка на внешних рынках. Это вначале CoinGalaxy, а потом будут еще на других биржах. Это все способы, как вы можете получить KGDAO. Вот. Как можно здесь зарабатывать? Зарабатывать за счет разницы курса, получать KGDAO по средствам партнерского, мы об этом уже говорили, получаем KGDAO по паркингу, возможность использовать KGDAO как средство платежного для других направлений, зарабатываем KGDAO путем участия в стейкинге, да про акции от компаний которые будут происходить частенько ну в принципе мы по слайдам прошлись мне кажется здесь все очень просто и понятно то есть есть конечно некоторые нюансы и можете по этим вопросам задавать вопросы вот я наверное отключу сейчас запись то есть это была такая презентация вводная поэтому Перед отключением записи хочу всех поздравить сегодняшним днем со стартом проекта KGDAO. Всем спасибо.